Здравствуйте, с вами магазин Инстамент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор инструментов от компании Ультра. Это, точнее сказать, Sigma Ultra, бренд код товара 60132. Это набор на 108 предметов. Ультра Бренд принадлежит компании Sigma, Sigma Харьков, Ультра, это профессиональный инструмент, делается на острове Тайвань. Это указывается на упаковке, код товара 603132. Также с обратной стороны указывается, где именно набор производится. Комплектация набора с обратной стороны. ЦРВ, хромбанадевая сталь, материал изготовления. 2, 2 рабочих квадрата, 1 1,2 1 2 дюйма, 108 предметов. Трещотки на 72 зуба и профиль головок шестигранный. Ну а теперь комплектация. Такая прокладка идет между двух крышек. Здесь она довольно-таки плотная в наборе. Начнем мы с трещоток. Трещотки на 72 зуба, это мелкий шаг. Два рабочих квадрата. Трещотки разборные, то есть внутренний механизм можно заменить или смазать. Есть быстрый сброс, фиксация головки. Рукоятка комбинированная, резина, пластик. Черные вставки, резина, красный пластик. Надписи ультра, логотип на металле есть. Маркировка CRV, v И также надпись ультра на самой рукоятке трещотки. И реверс. Право-влево. Включение. длина трещотки 1 2 дюйма составляет 250 мм и маленькая трещотка 1 4 дюйма также на 72 зуба мелкий шаг реверс длина 150 мм перточная рукоятка в наборе вы можете применять ее или головки 1 4 вставлять также удлинитель можно сюда подключать еще Полезно для трудонаступных мест. Или также можно подсоединять сюда биты. Биты, которые уже впрессованы в головку. То есть биты с переходником. Таким образом получаем отвертку. Длина отверточной рукоятки 150 мм. Ручка пластик. Пристрительный квадрат. Сверху также имеется. Сюда можно, допустим, вставлять Т-образный вороток. То масса комбинаций. Т-образный вороток под 1,4 дюйма, длина 11 сантиметров, с плавающей головкой. И также есть вороток под 1,2 дюйма, под большой, тыщ, под большой квадрат 1,2. Также с плавающей головкой, длина 250 миллиметров. Но здесь конструкция универсальная, то есть снимаете переходник. Переходник можно использовать для перехода с квадрата 3,8 на 1,2. А вот это вот получаем удлинитель, то есть 250 миллиметров. Такая универсальная конструкция идет. Еще один удлинитель 250 под одну вторую, но поменьше 125 миллиметров. И два удлинителя под маленькую трещотку 75 и 55 миллиметров. Два кардана маленькую трещотку. Карданы, скреплены металлическими вставками. Две свечные головки 16 и 21 миллиметр. Внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадало. И комплект коротких головок под 1,4 дюйма и под 1,2 дюйма. Под 1,4 у нас 13 головок идет. Самая маленькая 4 мм шестигранная. Самая большая на 14 И ряд Это головки под 1,2 дюйма. Общий количество 17 штук. Самая маленькая 10-6 граней. Самая большая 32 мм. Покрытие полностью матовое. Логотип ультра и маркировка CRV Chrome на 90. Вес головки 32 миллиметра, составляет 222 грамм. Здесь она довольно тяжелая. И набор головок Torx. Самая маленькая E4 Torx. Самая большая E24. Общее количество 13 штук. В верхней крышке набор длинных головок. Общее количество 13 штук. Маленькая Идет на 6 мм самая шестигранная, самая большая на 22 мм, 6 граней. Адаптер-переходник для бит. Бит это нижний ряд биты, вставляете переходник в нужную биту и сюда поставляете сетку допустим. Общее количество бит под адаптер 1,2 дюйма составляет 17, 17 штук. 10 и торксы есть, крестовые, шлицевые и шестигранные биты. И биты, которые уже идут с переходником под 1,4 дюйма присоединительный квадрат. Общее количество 18 штук. Также крестовые, шлицевые, торксы и шестигранные по комплектации набора все. Материал, еще раз повторюсь, хромвонадевая сталь. Гарантия на инструмент ультра составляет один год. Кроме бит. Бит это расходники, то есть расходный материал. Гарантия не распространяется. Очень хорошее сочетание цены и качества данного набора. То есть и цена, и качество соответствует качеству металла и литю. То есть и единиц инструмента в наборе. А еще забыл вот, набор шестигранников. Еще есть. Три штуки. Кейс состоит из двух частей. Зависы пластиковые. Внутри есть металлические вставки. Видите, хорошо держится. В крышке верхняя ничего не выпадает. Запирание на металлические замки. С логотипом Ultra. набор ну и кейс кейсы видите нарядные очень с красными вставками по бокам но это не металлические вставки это декоративные пластиковые металлическая вляжка посредине с логотипом ультра если по пластику пластик средней жесткости пальцем продавливается но пружинит хорошо Габариты кейса ширина 38 см, длина 28 см с рукояткой, высота 8,5 см и вес набора составляет 7 кг. Напоминаем: при подписке на канал или оставленной комментарии под видео вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.